Доброе утро! Ну что? Здесь классные такие продукты. -то а? то да, Они тоже неплохие. Здравствуйте. Я хотел спросить предварительно. Скажите, пожалуйста, этот сыр фирменный, он идет в нарезку или нет? Да? Я вас, я спросить хотел просто, не беспокоить вас. Скажите, вот этот сыр и вот этот, они идут в нарезку как по 100 грамм или нет? Или он? Нет, я понимаю. Не, я неправильно выразился. Извините. Да, отрезать. Да. А вот этот вот в таком случае второй хитрый вопрос, так, где? Господи, из глаз вылетело по моему да вот это вот я begging, а, а я думаю они уже запакованы в вакуум Pompeji, а -а -а Сейчас, спасибо скажу хорошо не ну я понимаю да сам факт да конечно да все я понял спасибо Вот я потерял барышню свою. Наверное, в той стороне. Это ее здесь нету, да? А. Ох, стоит и сфотографирую. Давай покупай быстрее. Ну бери, давай, пошли стоит эта фотография здесь. Да. Ну, на Евьен, может посмотреть, вот Евьен. Здесь... Вот Evian. Подделка, ну, надо посмотреть, какой штрих код. Вот, судя с этой этикеткой, хрена вы знаете. она стоит 80 центов. Ну, 80 центов-то сколько? Это вообще копье а вот Здесь это, она стоит 1 евро. 1 евро. Раза. Скорее всего, где 1 евро подделка? За 420 рублей, за 5 евро настоящая. Она уже не минеральная вода. Так, пошли на кассу, давай. Все, время идет. Вон сыры я посмотрел. Иди посмотри на сыр. Вот. Горгонзола с голубой плесенью. Вот это да, вот. Ну вот это 100 грамм. 180 рублей, это 1890. Это получается, сколько у нас? 15 евро килограмм. Это хорошая цена. Ну, просто имею в виду, что вот ты это тоже хороший а с плесенью да. абсолютно свежак я думаю там условия хранения должны быть соблюдены прежде всего И срок годности так ну пошли на кассу а тогда слышали Пошли, да, давай, на-ка. Да. Ну, чем отличается? В одном больше воды, то более насыщен. Вот облепиха тоже вот такое, ну, такая ягода, что чем больше пустоты вот этой, тем он вкуснее. А когда просто да, водичка разбавлена да. с цветом, ну... Да, да, да. Получается, тебе хорошие или нет, я не Эти деревенские, они легкие. Вот сразу а -а -а. скажу, они легкие. О, ну, я не знал, спасибо. Есть такие прям насыщенные морсы. Прям вот ягода чувствуется. И плотность все равно она присутствует. А это вот такой блок. Ага, хорошо. Поэтому и да? Да, спасибо. Теперь как интересно. Так, все. Давай. Давай.